Получается завтра у нас а, пройдет а, платином встречи инвесторов а, Это будет идти два дня мероприятия И первый день у нас посвящен непосредственно игре Денежный поток а, На которой... Вы сможете посмотреть как свои сильные стороны в области финансов, так и увидеть те области, над которыми вам необходимо работать. И это очень крутой тренажер, когда вы можете в безопасной атмосфере увидеть то, над чем вам необходимо работать именно в плане финансов и в плане инвестиций. Дальше у нас второй день, это будет воскресенье, он будет посвящен непосредственно активному инвестированию и будет именно много различных крутых тем где вы можете например с минимальным количеством денег используя определенные компетенции навыки вы можете создавать себе денежные потоки это реально очень крутой блок на котором я рекомендую быть и также у нас будет затем vip блок где будут готовые возможности для инвесторов которые инвестируют от миллиона рублей то есть плюс ко всему мы пойдем в ресторан на веб-блоке и нас будет кормить крутой шеф-повар который приехал из мечтленовского ресторана и он будет готовить нам еду то есть вот в таком формате у нас будет проходить непосредственно само мероприятие я рекомендую если вы еще не присоединились к нему присоединиться ссылку я здесь прикрепляю либо если вы не увидите ссылку напишите в личку и мы вам ее вышлем. и также помимо этого мы подготовили очень крутой бонус мы всегда Работаем над тем, чтобы каждый участник нашей конференции получил максимально от того мероприятия или того продукта, по которому с нами взаимодействует. И мы подготовили классный курс, который называется «Мероприятие на миллион». Так как я сам постоянно посещаю различные мероприятия в разных статусах, и как спикер, и как участник, у меня накопился достаточно большой, так скажем, Набор инструкций, используя которые, вы можете получить и партнеров, и клиентов, привлечь инвестиции, решить тот запрос, который у вас сейчас есть. И я подготовил для вас очень крутой тренинг, который называется «Мероприятие на миллион». Ну или, если перефразировать, да, как посещать мероприятие для того, чтобы заработать на них миллион. Вот. И здесь мы разбираем в первом уроке, что нужно Знать, чтобы заработать миллион, сходив на бизнес-конференцию, фундамент без которого не стоит идти на мероприятие и очень много различных тем. Данный курс он достаточно простой, то есть он состоит из видео, которые, ну вот там от 3 до 5 Итак, друзья, минут, и вы их можете тем, вы достаточно быстро курс, посмотреть. Всего, и состоит вы... дальше непосредственно из теста определенного, который вы проходите. И э, задание, которое вам необходимо выполнить для того, чтобы получить доступ к следующему уроку. Вот, э, вы пройдете это, этот курс достаточно быстро, то есть я не думаю, что он у вас займет там, больше там, 30 или 40 минут, если вы выделите и сфокусированно над ним поработаете. Но вы при этом максимально продуктивно подготовитесь к мероприятию на которое вы идете и вы точно получите результат как минимум вы окупите вложение в стоимость конференции или мероприятий которые вы посещаете а как максимум вы найдете клиентов партнеров инвесторов установите такие крепкие связи с которыми вы потом можете дальше работать ну и создавать очень крутые вещи вот, это тот бонус, который мы от себя э, даем вам в подарок для того, чтобы вы максимально эффективно вместе с нами провели эти два дня. Поэтому, если вы уже зарегистрировались на данное мероприятие, я вам рекомендую вот этот бонус максимально быстро изучить, именно до самого мероприятия. Если нет, то прямо сейчас это сделайте для того, чтобы получить этот бонус, этот бонус и посетить наше мероприятие, потому что уже сегодня мы закрываем продажи билетов на данное событие. И завтра уже стартуем вот рад буду вас видеть с удовольствием пообщаюсь с вами подходите ко мне не стесняйтесь буду рад ответить на ваши вопросы познакомиться сфотографироваться и так далее вот на этом у меня все желаю вам успехов и до встречи на нашем мероприятии